процесс номер 18. изменение эмоциональной позиции. Когда следует обращаться к данному процессу? Когда хотите улучшить определенную ситуацию, когда хотите иметь больше денег, Когда хотите найти более выгодную работу, когда хотите большего счастья и гармонии во взаимоотношениях, Когда хотите укрепить здоровье, и сделать тело более сильным и выносливым. Диапазон вашей эмоциональной установки на данный момент. Процесс изменения эмоциональной позиции будет наиболее полезен в том случае, если ваша эмоциональная установка находится в диапазоне между 9 пессимизмом и 17 гневом.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 имеют большую вибрационную значимость, чем ваши же представления, фантазии или мечты. Проще говоря, если вы горячо желаете похудеть, но при этом постоянно убеждаетесь в том, что толстый и неуклюжий, вибрация вашего теперешнего внешнего вида значительно перевесит все мечты о стройной фигуре. Очень часто люди говорят «я не слишком-то счастлив здесь, я хотел бы оказаться в другом месте». Но если попытаться спросить, что они подразумевают под этим самым другим местом, то вряд ли можно будет добиться хоть сколько-нибудь вразумительного ответа. Обычно все ограничивается словами «где угодно, только не здесь». И к этому добавляется подробное описание того, что именно вас здесь не устраивает. Каждый раз, когда вы изъявляете желание быть где-нибудь в другом месте – его вибрации больше соответствуют тому, что вы испытываете сейчас. Они касаются вашего положения здесь, но при этом они практически не имеют отношения к тому, что является вашим истинным желанием. Помните тот пример, что мы приводили раньше? Мы говорили, что не следует закрывать приборную панель в машине забавными наклейками, только чтобы не видеть, как стрелка указателя уровня топлива неуклонно приближается к нулю. Точно так же не имеет смысла делать хорошую мину при плохой игре и произносить слова о счастье, когда не чувствуешь себя счастливым. Закон притяжения не ответит на эти слова. Наоборот, он даст ответ на посылаемые вибрации, а они, как известно, прямо противоположны счастью. Если вы находитесь в состоянии сильного сопротивления, то сколько бы замечательных слов вы не произносили, они не будут иметь никакого значения. Слова не важны, важны те чувства, которые вы испытываете. Данный процесс предназначен для того, чтобы можно было быть уверенным. Во Вселенную посылаются именно те вибрации, которые вам помогают. Этот процесс даст возможность узнать, какой именно опыт вы притягиваете к себе. Для этого придется слегка напрячь воображение, поскольку вам нужно будет представить, что ваше желание уже исполнилось, и вы теперь рассматриваете его во всех подробностях. Сосредоточившись на чувствах, которые испытываете от исполнения желания, вы не сможете одновременно с этим ощущать отсутствие желаемого. Таким образом, со временем вы будете подниматься по эмоциональной шкале, и, несмотря на то, что в действительности ваше желание еще не исполнилось, уже начнете посылать вибрацию, которая сигнализирует о получении желаемого, и вот тогда-то оно обязательно должно исполниться. Мы снова повторим, что Вселенная не делает разницы между событиями реальными и событиями воображаемыми. Она воспринимает только вибрации и отвечает только на вибрации, за которыми обязательно следует их воплощение в реальной жизни. Например, представьте себе, что вы подошли к своему почтовому ящику и нашли там новые неоплаченные счета. Открыв ящик, вы почувствовали, как у вас резко ухудшилось настроение потому что и понятия не имеете, каким образом сможете оплатить все это. У вас сейчас серьезная проблема с деньгами, а ведь уже накопилось несколько неоплаченных счетов за прошлый месяц. И вот вы приходите в уныние и чувствуете себя глубоко несчастным. «Мне нужно больше денег», – произносите вы. «Мне нужно гораздо больше денег», – говорите вы с еще большим отчаянием. Но это всего лишь пустые ничего не значащие слова, поскольку они не имеют никакого отношения к вашей точке притяжения. Точка притяжения – это наиболее часто посылаемые вибрации, а эмоции являются индикатором того, что представляет собой ваша точка притяжения на данный момент. И сейчас, держа в руках неоплаченные счета, вы находитесь в вибрационном режиме отсутствия денег. Цель данного процесса состоит в том, чтобы представить себе такую картину, которая бы удерживала ваши вибрации в состоянии привлечения денег. Ваша задача создать картину, которая нравилась бы вам и значительно улучшала настроение. Вы должны найти эмоциональную позицию, при которой бы чувствовали себя так, словно у вас целая куча денег. Главное это ни в коем случае не оставаться при своих ощущениях нехватки денег. Итак, попробуйте вспомнить то время, когда у вас было больше денег или же время, когда их на все хватало. На самый худой конец попробуйте вспомнить, что вы чувствовали, когда у вас не было столько неоплаченных счетов. Когда вы нашли нужное воспоминание, Начинайте рассматривать его как можно более подробно, чтобы попытаться достигнуть нужного состояния духа. Вы можете также притвориться, что у вас больше денег, чем можно когда-либо истратить. Представьте, что денег у вас куры не клюют, и вам уже просто некуда их девать. Вообразите, что целые горы банкнот валяются у вас под кроватью, что вы просто топчете их ногами и прикуриваете от них. Представьте, как идете в банк с ведром, полным мелочи, чтобы оплатить мелкие счета. Или подумайте о том, как меняете 5-10-долларовые банкноты на 100-долларовые просто для того, чтобы их было удобнее хранить. Вы можете представить себе, что являетесь владельцем карточки с неограниченным кредитом, поэтому для вас не составит труда оплатить все, что угодно. Или же у вас есть волшебный чек, по которому можно постоянно получать деньги. Вообразите себе, что у вас в банке несметное количество денег, поэтому все счета, которые лежат в почтовом ящике, вы попросту не замечаете. Они пыль, не стоящая вашего внимания. Чем чаще вы станете играть в эту игру, тем проще будет вам придумывать картины, которые бы грели душу. С каждым разом вы будете получать от процесса все больше и больше радости. Если вы что-нибудь себе представляете или вспоминаете, то пробуждаете в себе новую вибрацию, и ваша точка притяжения изменяется в лучшую сторону. А когда изменяется точка притяжения, это обязательно отражается на тех областях жизни, по отношению к которым вы сумели выработать новую эмоциональную позицию.